Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. И сегодня рассмотрим структуру работы, которую мы используем для создания таргетированной рекламы. То есть все с момента начала работы с клиентом, с момента подготовки, выяснения целевой аудитории, анализа конкурентов, составление рекламных объявлений и так далее. Итак, у нас структура сейчас будет изложена в Trello, это такое приложение, если вы не знаете, и Давайте пройдемся с моими комментариями, чтобы было все четко и понятно. Значит, первое — это нужно описание целевой аудитории от заказчика. Здесь еще должна быть ссылочка на бриф, более полный с ссылками на заказчика, ссылками на источники Instagram, ссылками на группы социальных сетей, все которые есть, ссылками на сайт, с доступами к метрикам, доступами к системам аналитики в Google — Analytics, если она есть, для того, чтобы посмотреть, как себя ведет аудитория, посмотреть, какая целевая аудитория покупает, какая целевая аудитория совершает целевое действие, с которым мы стремимся, собственно говоря, когда мы создаем рекламную кампанию, то есть цель, цель рекламной кампании, чтобы была четко и понятна. Вот по этому чек-листу у нас проходит проект. Первый, вот уже пример по... Вязанию он есть. Тут у нас описание целевой аудитории ⁇ это женщина от 28 до 45 лет с детьми, где Московская область. И дальше идет чек-лист, по которому нужно смотреть. Первое ⁇ это проанализировать целевую аудиторию аккаунта через LiveDune. Это не всегда обязательно. Но если у заказчика не прокачанный рекламный аккаунт, либо он вообще не понимает, откуда приходят у него клиенты из -за Инстаграма или откуда-то еще, как они ему пишут и так далее, то это нужно сделать обязательно. В брифе, который мы проводим опростинг для клиента, это есть. И с помощью этого сервиса мы можем отследить эффективность тех или иных постов, чтобы понять, на что лучше всего реагируют, какие спецпредложения были наилучшими, где больше всего комментариев, где больше всего лайков, без накруток. И для того, чтобы потом а, использовать эту информацию для создания текстов и рекламных тизеров. Далее. Составление первоначальных креативов для объявлений, анализ объявлений конкурентов через сервис Паблер Pro. Что такое сервис Publer Pro? Есть его аналоги. Такой сервис, как AdLover, тоже сервис Publer, это сервис мониторинга рекламы от Mail.ru, который анализирует практически все рекламные площадки, которые есть. Что он позволяет сделать? Давайте войдем. Так, я не понимаю, что происходит. Вход происходит у нас или как? Вход. Угу. Вот видите, здесь ä, панель инструментов, где вы можете посмотреть в разрезе многих рекламных систем. MyTarget, Target, Instagram, публики ВК, паблики, профили, рекламные посты. Вы можете выгрузить объявления, чем вообще это полезно, да? Вы можете выгрузить рекламные объявления конкурентов, посмотреть, на какие наибольшие активности у них были, где больше всего лайков, где больше всего просмотров, где больше всего репостов, комментариев. И, использу... соответственно, сделав градацию, на что лучше всего реагируют, посмотрев, что было применено в текстах, что было применено в заголовках, и сделать свое объявление максимально эффективным на основании уже этой информации, то есть не начиная все с нуля. Дальше. Создание креатива. Отдельно для Stories, отдельно для ленты и отдельно для ленты в Facebook. После этого они утверждаются как заказчикам, так и мной. Если работа происходит... Работа сдается мне одним из э, членов нашей команды по таргетингу. Загрузить кре креативы в рекламный, раздел, э, в рекламный кабинет, в раздел изображения и видео. То есть э, здесь мы в своей команде разделяем должностные обязанности, чтобы тот, кто ответственен за креативы и тексты, он составляет креативы и тексты. Либо есть э, тот, кто составляет отдельно тексты, отдельно креативы. Креативы у нас обычно в фото и видео формате. Обычно в видео формате работает лучше, то есть это формат либо анимации, либо а, полноценного видоса, который либо демонстрирует товар, либо есть сочетание, либо это игровая какая-то механика на картинке, чтобы человек совершил целевое действие. Когда мы нацеливаем рекламу на целевую аудиторию, он понимает, что это про него, он хочет это сделать, и максимальная конверсия достигается. Ну, Вернемся к тому, что... К списку вернемся. Создание аудитории по интересам. Опециально в аудитории выводили рекламный скинуть скринами на утверждение. А, здесь, вот именно в этом разделе речь о том, что а, составляется а, в составляется рекламная кампания, в которой есть настройки аудитории. Мы сейчас говорим только про таргетинг Instagram, Facebook с помощью рекламного кабинета Facebook. Самая продвинутая рекламная система, которую которая очень хорошо себя зарекомендовала, и большинство на рынке ее используют. То есть не просто реклама через профиль Инстаграма, этого мы практически никогда не делаем, только в узково-нишковых решениях, когда нужно какое-то ограниченное гео совсем, ну, там пару кварталов, грубо говоря, это может работать лучше, чем реклама в таргете Facebook, через рекламный кабинет Facebook. Итак, этап составления аудитории в рекламном кабинете Facebook. Это очень важно. То есть мы тут можем использовать как настройки внутренние по интересам, так и загрузку аудиторий. Тут надо не забывать, что перед этим мы по чек-листу прогоняем вопрос, есть ли у заказчика бизнес-аккаунт, то есть бизнес-менеджер Facebook, Потому что это дает дополнительные возможности загрузки дополнительных аудиторий. Если, допустим, мы работаем с юридическими лицами, то если есть база номеров, которую мы можем спарсить из ВКонтакте, выгрузить оттуда телефонные номера и загрузить ее в этот рекламный кабинет для того, чтобы таргетироваться на конкретно этих людей, которые нам нужны, либо создать на основании этих данных новую аудиторию, то это круто. И это must-have именно для получения результата. Если у вас, допустим, физические лица, есть база физических лиц, с которыми вы уже работаете, отлично, хотя бы 300 человек заливаете в аудиторию и можете на них таргетироваться с определенным предложением, либо с, найти с, о, похожую аудиторию. Парсинг аккаунтов Instagram всех конкурентов этой тематики, которые сможешь найти сервис такой-то или аналоги. Задача — получить список аккаунтов, подписанных на конкурентов для последующего использования. А здесь идет речь о, о создании базы потенциальных клиентов, те, которые уже подписаны на аккаунты конкурентов. А, на данный момент нет хорошо работающего сервиса, который позволяет а, таким же образом, как а, парсер ВКонтакте, а, вытащить аудиторию, конкурен... аудиторию потенциальных клиентов из а, сообщих конкурентов. А На данный момент в Инстаграме такая тема работает очень плохо, она только-только появляется на рынке. Поэтому мы используем эту тему в большом масштабе, используя парсинг аккаунтов конкурентов. Потом через, допустим, парсер Target Hunter мы сравним аккаунты Инстаграм, ищем там информацию о аккаунтах ВКонтакте и находим их пользователей ВКонтакте. И таким образом мы можем вытащить их контактные данные для того, чтобы потом поместить их в рекламный кабинет и таргетироваться конкретно на них. Ну и составление рекламной аудитории Lookalike в том числе. Э, вот этот пункт конкретно про эту стратегию. Ну, э, не буду говорить, что эту стратегию использовать никто практически не использует на рынке, но э, мы это используем, э, когда это возможно. Ну вот, собственно говоря, следующий пункт, парсинг аккаунтов в Instagram через Target Hunter, это все, что я вам уже выше рассказал, таким образом это делается. Парсинг номера телефонов э, инструмента, получивший выше аудитории, это я тоже вам рассказал. А, парсинг электронных почт, да, это тоже. Тут дело в том, что а, не всегда указываются контактные телефоны номера, но в большинстве случаев указываются электронные почты, поэтому, а, а есть возможность в аудиторию в рекламном кабинете Facebook загружать эту ту, и ту информацию, и мы также находим этих пользователей. Более того, если у нас есть... Э, и электронная почта, и телефонный номер заказчика, М потому может оказаться два а, разных человека этой целевой аудитории, либо а, мы можем найти просто эти данные, но, но зацепить их на других устройствах, то есть на которых он может быть залогинен по электронной почте и на которой он используется в качестве авторизации номер телефона. Это очень важно, потому что это значительно расширяет а, базу первоначальную. Добавление получившейся аудитории почты, номеров, телефона, аудитории рекламного кабинета. Да, это вот загрузка аудитории, о которой я вам все время говорю. Создание аудитории Lookalike 1-3% загруженных. Да, есть это, я вам уже сказал. Запуск анализа аудитории выше через TargetHunter с помощью этого инструмента. Анализируем по очереди демографию, интересы, популярные репосты. Uh, это мы используем uh, парсер uh, ВКонтакте, Target Hunter для uh, аналитики аудитории, для того, чтобы вытащить дополнительную аудиторию из парсера ВКонтакте и потом, с помощью контактных данных, также импортировать, ну, не импортировать, выгрузить и загрузить в рекламный кабинет в Facebook. Проанализировать получившийся анализ с предыдущего пункта, написать результаты анализа, прикрепить скрины, если это необходимо. Дело в том, что предыдущий пункт иногда он дает результаты, иногда нет. То есть дает... очертания целевой аудитории там размыты. Не... Мы не можем по дополнительным параметрам их найти. И поэтому мы этот пункт используем только иногда, если он получается, если он дает результат. Прописать параметры для широкого поиска аудитории из пункта выше, используя среднюю аудиторию конкурентов, понять, какие общие характеристики есть у целевой аудитории. Это все касается парсера в ВКонтакте, что для загрузки, который он уже говорил. Парсинг номеров телефонов это да, парсинг электронов. То есть история повторяется. То есть мы находим, <coughs> похоже, целевую аудиторию через парсер ВКонтакте, с которой мы уже сработались. Ищем а, а, смежные интересы пользователей и то, что их уже объединяет. То есть есть ли какие-то моменты, которые, по которым мы можем найти дополнительный пласт этой аудитории, для того, чтобы ее, а, потом на нее таргетироваться уже в рекламном кабинете Facebook. И вот здесь а, об этом как раз речь. Добавление получившейся аудитории пользователей, создание аудитории Lookalike, есть то же самое, составление первоначальных текстов появлений, анализ объявлений конкурентов через Павлер Про. Паблер я уже вам показывал, то есть анализируем объявления конкурентов, анализируем их тексты, анализируем, каким образом реагирует аудитория на те или иные тексты, выбираем самые эффективные, перерабатываем их для себя, используем их максимально эффективный вид тизеров, перерабатываем их, делаем их для себя, улучшаем. То есть берем все, что лучшее есть и еще улучшаем для себя и это уже загружаем в рекламный кабинет. Пишем на основе пункта выше текст своих объявлений утверждаем составление рекламных кампаний, используя готовые креативы, тексты, структуру создания рекламных кампаний, группы объявлений, так-так-так. То есть мы здесь, с, то есть мы уже выбрали лучшее, мы подготовили все материалы, подготовили тексты, подготовили тизеры, несколько вариантов, прописали сами максимально эффективных на основании того, что уже было а, в сервисе анализа Паблер либо AdLover. AdLover еще есть, здесь он не упоминается, но мы его используем тоже регулярно. Хорошая штука, мне очень нравится. Итак, у нас есть максимально эффективные а, объявления, которые заранее максимально эффективные тексты и заголовки, которые мы а, посмотрели, максимально тоже эффективные у конкурентов, работают. Мы составили свои тексты свои, а, для своих объявлений, мы составили тизеры, мы составили а, а, видяшки, все для креативов, для того, чтобы уже создать готовую рекламную кампанию. Создаем реклам, рекламную кампанию. В этой рекламной кампании создаем несколько групп объявлений по тем аудиториям, которые мы создали заранее, используя и встроенные аудитории по интересам, используя все способы аудитории лукалайк -like и способы загруженных баз, которые мы уже рассмотрели выше. У нас получается такой пул, большой пул аудиторий. На каждую группу объявлений... На каждую свою аудиторию, мы добавляем вот э, все эти 10-12, как правило, вариантов текстов и вариантов тизеров разные, и эти 10-12 вариантов разделяем по плейсментам. Это лента Instagram, это э, Instagram Stories, это э, лента Facebook, это максимально эффективные плейсменты по результативности, и дальше а, тоже их разделяем. На каждый плейсмент мы выставляем свою UTM-метку, которая содержится название а, самой рекламной кампании, название аудитории, название а, текста объявления, название, которое мы зашифровали в а, символ, буквально, буквально, на сильван символьном выражении. Вот а, и также с, а, номер креатива, а, который. Который, в который мы вставляем эту UT-метку. Что это нам дает? Это нам дает данные, эта UT-метка пробрасывается потом в... Если совершается конверсия, пиксель это фиксирует. Если мы ведем трафик на сайт, также если совершается конверсия через лид форму, также фиксируется UT-метка. И мы видим, по каким конкретным UT-меткам приходят к нам заявки. Это дает нам... Полный карант бланш на выключение неэффективных аудиторий, отключение неэффективных тизеров и так далее. То есть мы оставляем потом только эффективный. Далее там уставление бюджета на старте, запуск готов компании, например, создаем, проведет сущные лимиты, установить сущные лимиты и так далее. И дальше уже другой чек-лист по оптимизации после тестового запуска, на этапе которых мы по этой меткам, по результативности, по а, стоимости лида Понимаем, какие объявления нам выключить, какие аудитории нам отключить и где добавить бюджет. В принципе, вот, вкратце рассказал, каким образом мы подходим к созданию таргетированной рекламы. Конкретно этот чек-лист у нас э, работает по таргетированной рекламе в Facebook, и Instagram через рекламный кабинет в Facebook. И у нас есть отдельный чек-лист по э, созданию рекламных кабинетов в каждой рекламной системе. Фух. Время. Ну, вроде уложился. Все, с вами был Алексей Федорцов. Есть вопросы, задавайте. Кому нужен этот чек-лист, напишите мне. Я вам могу скинуть. Хотя можете просто пересмотреть видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, задавайте вопросы. Мои прямые контакты будут в описании к этому видео. Пишите мне вконтакте, пишите мне в... напрямую в WhatsApp. С вами был Алексей Федорцов. Всем пока, до новых видео.